Дозимметр МКС-01 СА-1М Коробка В таком состоянии Но это не самое важное Нормально Так Так Тут Сам аппарат Есть книжка так, ну это открывается, открывается. Суббота, 15 января 2022 года. Давай, говори уже. микрорентген в час нормально прибор выключен все работает другие функции не знаю как включить, вот не буду никогда им не пользовался